Сконьк вяжись, старушеньку мерить. Добра что девчине, что хлопцам не верить. Добра что девчине, что хлопцам не верить. По хлопцам мысли. Как -э -э -э. жирный. Только мой миленький за снишком не будет Дон своей дорожки, ище мне заблудить, он своей дорожки, ищи мне заблудить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 За стеклой салука, за стеклой салука, за